Всем доброе утро, мы продолжаем цикл наших передач о умных вещах, о том, как их взламывают, соответственно, что с этим совсем делать. Со мной, э, Дима Ильин, мы продолжаем раскрывать вопросы, возможно, кому-то более полезные, кому-то менее полезные. И вот сегодня мы поговорим о том, что должно делать государство. Государство здесь несторонний участник, да, и непосредственно должно, наравне, с производителем, участвовать в решении вопросов, связанных с безопасностью. И у меня вопрос такой, что, во-первых, делают производители, и что делает государство? Ну, производители более основательно подходит к этому вопросу, нежели государство. Потому что, если вдруг что-то случится, к примеру, с пользователем машины, с водителем автомобиля в процессе его эксплуатации, кому они обратятся претензиями? Естественно, к производителю. И в первую очередь, производителю надо как-то себя обезопасить. Если раньше речь шла о том, что какие-то, допустим, коврики подползают под педали, педаль блокируют, и в этом случае производителю пришлось выплачивать огромные компенсации, отзывать партии автомобилей. И в связи с тем, что автомобили становятся более продвинутые, проблема безопасности пассажиров и, естественно, проблема претензий к производителям, она как бы тоже остается, если не возрастает. Угу. И поэтому производители всегда дают какие-то рекомендации пользователям. Вопрос в том, выполняют пользователи их или нет. Ну, например, какие рекомендации они могут дать? Да. Холодильник купил умный холодильник, который мне там температуру показывает, еще что-то. Но все-таки вот э, с электронной точки зрения какого рода рекомендации могут быть ну, по доступу? Самая главная рекомендация, как сейчас дают все производители, это обслуживать их, если возник какие-то проблемы, производить какой-то ремонт только у э, аккредитованных специалистов в сертифицированных центрах, чтобы производитель мог опять же контролировать, чтобы потом не было каких-то вмешательств посторонних большая часть оборудования имеет удаленную удаленное управление там есть все стандартные требования пароли доступа да которые в общем то пользователи не меняют да стандартные рекомендации поменять админ админ на что-то другое пользователи выполняют далеко не всегда естественно в связи с этим возникает множество проблем самое простое даже когда сидим у себя в квартире и у нас в доме куча Wi-Fi сетей и к половине из них пароль так и остается, админ-админ. К умным домам все то же самое. Да, вдруг кто-то шторы откроет, когда ты там, в общем-то, не в неприглядном виде. Да, да? <смех> есть такая опасность. Что опять же касается государств, здесь вопрос в таком в очень зачаточном состоянии. Проблема появляется, но она пока не до такой степени актуальна, как вот могло показаться, наверное, на первый да. взгляд. Государство в целом да, начинает заниматься какой-то проблемой, когда она становится острой. Пока гром да, не греет, мужик не перекрестится. Да, да, да, вот если авиакатастроф происходит, много, надо с этим что-то делать. Точно так же и здесь. В определенный момент, да, когда э, сбои и вообще проблемы с безопасностью там, тих, много, да, тогда и государство к этому делу подключится. Что сейчас реально существует в области регулирования? Производители различных систем… Разобщенность небольшая. У них есть разобщенность, но в плане, э, например, Безопасности они же работают в, в пределах своих групп компаний. Вот, например, Tesla Motors, да, они э, спонсируются Mercedes и Toyota. Это некая общая единая корпорация. Та наверное, же самая тоже. группа Volkswagen в которых очень, очень много брендов входит. В рамках себя они создают внутренние свои собственные системы сертификации, правила разработки, в том числе и программного обеспечения. Проверки. У них есть проверки, да. И, соответственно, вот в рамках этих групп они этими вопросами занимаются. Государство пока в данном вопросе. Пока не особо да. участвует. Если мы берем э, такие объекты, как электростанции, в них действительно существует государственный надзор и контроль. Причем довольно мощный, не всегда он оказывается эффективным, но тем не менее он присутствует, потому что это все-таки первоочередные вещи, задачи. Вообще задача государства обеспечить безопасность граждан. Поэтому да. этим вопросом не занимаются. Мы говорим про какие-то микроволновки, но а как не актуальны. Здесь пока работают какие-то мошеннические схемы. И не более того. Вот Чернышевский, да, воскрес, да, угу. и спрашивает нас, что нам делать с этим совсем? Естественно, нам нужно разрабатывать какие-то стандарты собственные, угу. вносить какое-то изменение в законодательство. Первое, что напрашивается на ум – правила программирования. Да. Есть пад для платежных систем, стандартизация, может быть, ее здесь какой-то аналог можно было бы сделать Естественно, для такие, промышленных такие систем. такие стандарты нужны, к примеру, если мы говорим о оптимизации кода. Недавно был такой случай, что у одной из известных марок автомобильных из-за… Не, не корректно некорректно написанного кода за ну, компьютером, компьютером, который управлял да? машиной, да, он перегружался, и в итоге он просто отказал, ну, перегрелся, можно сказать, да, и водитель потерял контроль над машиной и попал в аварию. Доказали, что виноват производитель, машины, же, да, был. и исправодителей были произведены взыскания. Да, да, да. Разъяснительные беседы. Да. Да? Приходим к тому, что государство в данном случае пока находится в стороне, производители да, работают в тех рамках, в которых они работают сейчас и ни с кем не хотят делиться. Наверное, все-таки нужно экспертному сообществу внутри себя создавать какие-то экспертные группы, какие-то коллективы, специалистов, которые будут заниматься этими вопросами. Да, которые, может по сути, быть, нужна с аудитом, исследованием, выдачу какое-то заключение на конкретное оборудование, может быть, на конкретную инсталляцию. Вот. Но об этом, наверное, уже в следующий раз. Этот выпуск мы заканчиваем. Спасибо всем большое. В следующий раз мы продолжим вот непосредственно говорить про исследования в области а, защиты вещей.